Всем привет, с вами Нинджи, и сегодня мы будем смотреть новое обновление Operation Wildfire XS Pass. Сейчас мы его приобретем Сначала И у нас появился пропуск, давайте опирим его Сейчас, минуту, я вырублю звук, случайно Получил я эту монетку Где тут она? Такая монетка из Mortal Kombat, кстати, похожа прикольная такая монетка вот прикольная в общем отобразим ее ну и поехали по очереди так начало в upcoming blitz mission побед в раундах в соревновательный royal matches так и мини -кампейн, и wildfire кампейн так, что у нас тут дается? Давайте посмотрим. Совместные испытания с стражей, играя за спецназ со своим напарником в защите от врагов место для бомбы на Кост. Заработай... Заработайте победу, убив 15 фрагов. Nova. Максимальное количество денег в этой миссии ограничено. Всего побед необходимо. Награда опыт 4... Ой, 14 до опыта. Стоп, опыт, опыт, мы получаем опыт, я вижу, один опыт везде, скинов нигде нету, там, видите, какие-то новые другие операции, что ли, комикс там есть еще, так, что у нас здесь, ну, такая же операция, тоже получаем опыт, осталось звезд а звезды это улучшение доступен для выполнений так то есть сегодня мне нужно заработать какие-то очки в раундах в соревновательных за 2 часа эти в общем я пойду поиграю потом в неё Давайте посмотрим, что тут у нас. Деминю, давайте комикс. Заглянем, что это тут за комикс. Четыре комикса я вижу тут. меч. Ну, тут на английском. Надеюсь, скоро будет на русском. Да, да, я прочитаю. А сейчас мне переводить как-то не хочется. А, что еще нового, ребята? Так, сейчас я... Там я вижу новый ящик еще был. Так, клик. Сейчас посмотрим, что там за ящик. Надеюсь, ребята, вам видно. Если будет не видно, я, вам, я вырежу это. Ладно, наверное, я сейчас просто выйду из кс и покажу вам уже в браузере, что там за пушки в новом обновлении и, в общем, еще расскажу. Давай. Так вот, ребят, появился вот этот новый кейс, он так и назывался Wildfire Case, Operation Wildfire Case. Так, давайте перейдем к обновлению, посмотрим, что там у нас с обновлением. Ну, тут наша красивая картиночка. Так, так, нюк. Да, кстати, нюк вернули. Так, что тут у нас? А, свыше 50 миссий в двух новых операциях, комп, компания, компаниях, короче. Ну, тут, в общем, мы посмотрели комиксы, что есть. Get Ready to Blitz, это мы тоже глянули. А, ну, это как и в прошлых. Новый, кей, новый нож, точнее, а, Bobby Knife крутой кнож, похож, кстати, на бабочку, но не бабочка. Так, начнем. Вот Бови, Кнайф Кейс, Бизон, Фотик Зон, Картель, Гиреты, Ляпис. Это этот вроде как лазурит. Микрофос. Боже, какие-то убогие скины. Так. Похож на чем-то на Глок. Вам так не кажется? Вот сам Глок. Royal Legion. Violence. Как по 250 есть. Triumvirate. Praetorian. Empire. Элайт Билд АВП, ребята, это он ужасен. О, вот этот вот Дигл классный, мне так кажется. Новая Гипербист. Я не знаю для чего тут нужна эта новая. Она же у бога. Я понимаю, что скин топовый, но капец. Это вот на вот этот Калаш новый, говоря сказали четкий, но он как-то мне не очень нравится. И МК. МК нереально убогая. Нереально убогая МК. Нюк. Вернули нюк, написано тут. Так. Карты эти новые. Ну и все, ребята. Это все обновление. Обновление так себе, я не знаю еще, скажу вам позже, стоит вам покупать эту операцию или нет. Немножко поиграю, посмотрю, что она из себя представляет и скажу, точ, точнее, наверное, сделаю видос, вам покажу, что я за неделю подыму, возможно, может даже за три дня. Какие скины, если они там вообще падают, там, потому что написан опыт. В общем, как я разберусь там, и я вам все, расскажу. Ну, всем пока. С вами был Нинджа. Пока.